добрый день 9 марта 2022 года с вами адвокат Бузана дмитрий сегодня поговорим о порядке ограничения права на свободу передвижения граждан в условиях военного положения начну с самого начала вот советую досмотреть это видео до конца почему потому что в конце я сделаю такой вот вывод который напрашивается вот. Но пока я э, подведу все к тому, что как это все начиналось э, ну, определенные ограничения, в том числе и порядка въезда-выезда через пункты пропуска за границу. Итак, указом президента о введении военного положения в Украине пунктом третьим было ограничено. Э, права и свободы конституционные предусмотренными статьями Конституции, в том числе 33-й, это как раз, которая предусматривает и гарантирует свободу движения, свободный выбор места проживания, право свободно покидать территорию Украины, вот, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом. То есть, в этой всей статье э, мы видим, что есть несколько понятий. Это право свободного передвижения, свободный выбор места проживания. Естественно, что э, оно как-то взаимосвязано. Да? Если у нас ограничена свобода передвижения, то э, свободно выбрать другое место проживания уже тоже будет ограничено. И естественно, тоже как право свободно... Э, покидать территорию Украины. То есть оно, видите, как последовательно, если ограничили право передвижения, то, естественно, все остальные права уже будут тоже ограничены. Не мож, ну, не, так, такое не получится, что у нас э, не ограничено право свободы передвижения, но при этом действует право свободно покидать территорию Украины. Вот, то есть оно взаимосвязано. Если ограничивается одно, то, естественно, за этим тянет и другое. Итак, ну, кроме этого, еще было введено в действие необходимость ввести, вернее, необходимость ввести и обеспечить в действие мероприятий, которые предусмотрены в части 1 статьи 8 Закона Украины о правовом режиме военного положения. Пунктом 4 Кабинету министров было поручено ввести в план в действие план э, обеспечения мероприятий правового режима военного положения. И вот, то есть основное, э, что в этом плане э, есть, кас, кас, то что касается конкретно ограничения прав э, права на свободу передвижения, то этот план утвержден э, постановлением распоряжением. Кабинета министра Украины от 24 февраля номер 181Р. Он уже есть там в открытом доступе. Было такой промежуток времени, когда не было доступа к этим решениям. Ну вот вчера появилась может, раньше, но я вчера его обнаружил. Этот план. Не буду я весь перечислять. Ну, вот, например, пункт 6 этого плана. Это Внедрение в порядке э, определенным кабинетом министров Украины комендантского часа, запрета э, пребывания в определенный определенное вре, период, время суток на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений, а также установление специального режима светломас... светомаскировки. То есть все задают вопрос откуда, где, как, вот оно. То есть это было в этом плане. Время, это на, на время, ну то есть когда будет действовать, на время ведения военного положения. Кто выполняет, и там целый перечень этих э, органов государственной власти, которые выполняют. Следующий пункт, который касается темы сегодняшнего видео. Пункт 11. Проведение проверки документов у лиц, а в случае необходимости осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов служебных помещений, жилья граждан, за исключением установленных Конституцией и законами Украины. На время, опять же, установления этого военного положения. Так, пункт 14. Вот это основной пункт, который сегодня будем разбирать, и я его несколько раз буду касаться. Это пункт 14. Запрет гражданам, которые пребывают на военном или специальном отчете в Министерстве обороны, СБУ и так далее, менять место проживания, место пребывания без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа и так далее, ну, то есть СБУ, службы там, внешней разведки. Вот. То есть без этого разрешения военного комиссара да или вот этих вот начальников менять даже место, место своего жительства нельзя то есть место пребывания даже нельзя то есть если вы допустим стоите на учете вот в районном военном комиссариате да по старому то сейчас это территориальные центры комплектования и социальной поддержки стоите там на учете, то вам нельзя, по сути, вот согласно этого плана, менять место жительства. Вот, допустим, все поехали с Киева сейчас во Львов, без э -э, разрешения. Вот. То есть, по сути, то, что я говорил в предыдущих видео, формально это уже есть признак нарушения порядка воинского учета, правил э -э, воинского учета, а именно, то есть это дублируется все. Почему? Потому что, вот, допустим, если мы откроем этот э, порядок воинского правила воинского учета, да? то там есть. Э, сейчас я открою, чтобы максимально точно его процитировать, э, этот пункт. Вот так. Так, вот, правила воинского учета, призывников и воен, военнообязанных. И там ну, они утверждены кабинет, постановы кабинета министров. И там четко написано, что э, абзац 4 этих правил, пункта 1. Не менять место фактического проживания, пребывания с момента оглашения мобилизации, а в военное время не выезжать с места проживания без. Разрешение военного комиссара, районного городского военного комиссариата. Ну, то есть, сейчас это э, эти центры, территориальные центры. Все, понимаете, то есть, это вот вам ограничение. То есть оно э, действует. И его, по сути, если будет, ну, если, допустим, сейчас люди поехали в другие регионы, чтобы 100% пройти э, пункт пропуска, да, потому что, как оказалось, статья 23 э, о мобилизационной подготовке и мобилизации действует как-то выборочно. В одних случаях э, люди проходят, в других не проходят. Э, люди, снятые с воинского учета, э, непригодные, дают э, временное удостоверение вместо военного билета, говорят, вот у меня тут, я снят с учета, говорят, то нет, несите заключение э, военно-врачебной комиссии, как это предусмотрено, опять же, это статьей 23, она в течение полугода, действительно, а там временно это удостоверение выдано, там, в 14 -м 8 восьмом году, к примеру, не подходит, я же говорю, в одних случаях подходит, в других не подходит, то вот это вот, то есть, э, вы видите, да, там пересекается, здесь упоминается, везде это упоминается, именно это разрешение. То есть, если это разрешение получить, то тогда действительно будет возможность пересекать, э, ну, как, как мы в Конституции посмотрели, что-то последовательно. Изменили место жительства, естественно, право на свободу передвижения у вас появилось с разрешения, и вы там э, можете в этом разрешении э, попросить, чтобы, допустим, с правом покидать территорию Украины, например. И так далее, и тому подобное. Поэтому... Э, что касается еще э, закона о военном положении, вот. это часть первая, статья 8, э, Мероприятия правового режима военного положения. И там есть такие пункты э, этой части 1. Пункт 6, это вот, э, устанавливать в порядке определенным кабинетом министров особенный, э, особенный режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. И, а также движение транспортных средств. Об этом мы подробно поговорим. Но есть еще такие пункты, как пункт 7 проверять в порядке определенном, опять же, и кабинетом министров документы улиц, а также в случае необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа, груза, служебных помещений опять же, видите, пересек, ну, переплетается. Это и в законе это есть, это я с закона вам читаю, это именно в законе так написано, то есть это законное требование. И под этот закон, под эту норму выписаны порядки и утверждены кабинетом министра. О них, вот одно, одном, один из них я сегодня расскажу, почему, потому что они довольно обширные. И вот пункт 10, устанавливать в порядке определенным кабинетом министром запрет или ограничение на выбор места проживания или места... Место пребывания или место проживания лиц на территории, на которой действует военное положение. Что касается правил пересечения государственной границы гражданами Украины, там вы не найдете ничего, ни про военный учет не про там какие-то мобилизационные требования вот как мы видим в законе да вот эту статью 23 там ничего этого нет то есть им это предписание план то есть то что они это делают ну, запрещают пересекать государственную границу в пунктах пропусках это все исходит из этого пункта 14 -го. Распоряжение Кабинета Министров номер 181-Р от 24 числа план, э, план обеспечения мероприятий осуществления правового режима в Украине. Режима военного положения в Украине. То есть и там есть вот этот пункт 14 это распоряжение, в том числе это распоряжение о запрете гражданам без разрешения военного комиссара перемещаться, да. Это распоряжение, оно подлежит выполнению МВС, Минюст, э миграционная служба, национальная полиция, национальная гвардия, администрация госпогранслужбы. Вот, как раз госпогранслужба и не выпускает без вот этого вот разрешения. Ну, а там, э я же говорю, как по ситуации, да, смотрят, к примеру, ну, женщин вообще это не касается. Те, которые не военно обязаны. Хотя есть же женщины и военно обязаны. Как они это контролируют, как они это проверяют. По идее, должен быть реестр, он в законах предусмотренный, военно обязанных. Но насколько это реализовано, я думаю, что все-таки доступа такого глобального у них нет. Ну, вот, как-то так, и оно работает. То есть, вот. Ну, нашел я. То есть в законе вы нигде не найдете, что вот э -э, запрещено выезжать, как там да, в СМИ пишут, запретили выезжать э, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Нет такого ни в одном законе, ни в одном нормативно-правом акте, чтобы так конкретно было написано. Э -э, есть вот только вот в этих порядках: есть, надо было все перечитать, понаходить. Разобраться, потому что военное положение-то у нас не каждый день вступает в силу, вводится, да, и вот, допустим, относительно этого порядка установления особенного режима въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, также движение транспортных средств в Украине или отдельных Ну, сейчас у нас в Украине. Там где, военное, там, где введено военное положение. То есть у нас по всей Украине введено это порядок утвержден Кабинетом Министров 29 декабря 2021 года, ну, под Новый год, как будто все знали, да, под номером 1455. То есть все-таки, ну, страна, вот я читаю сейчас последние эти э, нормативно-правовые акты изменения в законодательство, то есть руководство страны предполагала то есть они готовились что будет что-то подобное но э, информационное пространство было как-то люди не успели подготовиться потому что говорили то вот то будет то не будет Ну, в общем конкретики не было но то что изменяли законодательство это факт вот и этот порядок как раз и устанавливает процедуру установления Мероприятий особенного режима въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев, лиц без гражданства и движения транспортных средств в Украине. Вот там ну, или в отдельных, отдельной местности где установлен, установлен воен, установлено военное положение, то есть особенный режим, и осуществляется это военным командованием совместно с военными администрациями. В случае их создания. Сейчас Президент понасоздавал, да, этих э, э, военных администраций вместо этих обычных государственных администраций. Или они дублируют полномочия, или дополнительно там они в общем созданы. Вот. Они, э, самостоятельно или с, с привлечением органов исполнительной власти. То есть они могут или совместно с этой государственной администрацией, или военная администрация самостоятельно. То есть зависит от того, как они там, то это уже координация тут. Такое. правовым основанием установления и осуществления мероприятий особенного режима является конституция закон украины о правовом режиме военного положения и указ президента о установлении о введении военного положения в украине и отдельных его ну, местностях в общем на край на отдельной местности вот в этом порядке как раз есть такие определения как блокпост комендант вот. комендатура, особенный режим, патруль, пропуск, вот, то есть, ну, допустим, что такое блокпост? Блокпост это усиленный контрольно-пропускной пункт, который по решению военного командования временно устанавливается на входе, выходе, въезде, выезде, на территорию, с территории, где установлен, установлен военное положение и установлен особенный режим. За исключением государственной границы, то есть государственная граница это уже отдельно, там у них свое э, и свои порядки во время этого военного положения. На котором э, обустраиваются места для проверки лиц, транспортных средств, багажа, груза, позиции огневых средств и боевой техники, места для отдыха и обеспечения жизнедеятельности личного состава, который выполняет задания на таком пункте в состав которого могут входить служебные лица военных формирований правоохранительных органов и в соответствии с законом привлечены к осуществлению мероприятий правового режима военного положения в том числе это и члены территориальной обороны то есть если вы видите блокпост и там вот стоят эти люди да, вооруженные которые ну, раз, у них нет формы там у кого-то есть форма у кого-то нет пока еще сам комплектуется, то вот вы можете себе четко понимать что не действует согласно этого порядка комендант это тот который дает там допустим специальные пропуски для того чтобы можно было ездить в комендантский час это вот э, уполномоченное лицо органов военного управления которое, ну, которое назначается военным командованием у него есть специальные полномочия вот. и вот э, что тут еще Тут есть пункт 8, в котором указано, что пересечение государственной границы в пунктах пропуска через государственную границу и в пунктах контроля на территории, где установлено, установлено военное положение, осуществляется с э, учетом ограничений, установленных законодательством. Вот. Ну и вот комендант в, может э, организовывать там, службу на блокпостах, то есть все, что там происходит... На этих блокпостах блок это все компетенция этого коменданта вот поэтому честно говоря непонятно кто где в городе как найти этого коменданта как написать как связаться то есть есть вот такая вот еще организационная палакита проблема непонятно где эти блокпосты такое ощущение что каждый сам себе их делает просто для того чтобы ну, заняться делом потому что Допустим, ну, достаточно много этих блок постов развернулось. Так, что еще важно в этом пункте? Вот что могут патрули. Пункт 15. Патрули могут задерживать и доставлять в органы или подразделения национальной полиции лиц, которые совершили или совершают правонарушения в порядке установленным криминальным процессуальным кодексом. И Кодексам Украины об административных правонарушениях. То есть, по сути, э, ну, как видите, патрули могут еще дополнительно выполнять функции, которые принадлежат органам национальной полиции. То есть, доставлять, э, вот пожалуйста, казалось бы, могут изымать у людей предметы, которые являются ору орудием или средством э, или предметом правонарушения, и передавать тоже их в органы подразделение национальной полиции при, при, проверять у, ли, у лиц документы которые удостоверяют личность подтверждают гражданство специальный статус пропуски и в, су, в случае их отсутствия задерживать и соответственно доставлять опять же в органы национальной полиции для установления личности то есть если допустим э, ну вот у вас так оказалось забыли там документ или что то конечно вас доставят э, ну, требуйте о том, чтобы вас, согласно этого порядка, доставили э, в органы национальной полиции. Почему? Потому что, ну, к примеру, люди, которые там без боевого опыта, да, в территориальной обороне, и там не, не совсем различают, какие документы что удостоверяют, какие гражданства, какие удостоверяют личность, какие специальный статус могут подтверждать, и так далее, то в полиции точно разберутся сами. Вот. То есть, вы, при вас доставят, допустим, в полицию, и там они откроют свою базу по, по, по, по фамилии, ну, в общем, установят вашу личность. Вот. Они также имеют право осматривать транспортный зас, э, средства, багаж и так далее. То есть требование открыть багажник является абсолютно законным. Вот. Э, временно могут ограничивать или запрещать на улицах и дорогах и отдельных участках местности и других э, в общественных местах пребывания или э, передвижения лиц. То есть, допустим, там вот вы идете да, в магазин, а вам говорят, обойдите там стороной, потому что здесь там. Ну, в общем, причину могут даже не называть. Понимаете? Вот в чем суть. Вот могут входить, проникать на территорию и в помещение предприятий, организаций, в жилые и другие помещения. вот в случае, во время прекращения криминального правонарушения или в случае преследования лиц, которые подозреваются в совершении преступления. Если, ну, торможение в этих действиях может иметь реальную угрозу жизнью и здоровью, да, то есть не всегда, а вот конкретно, когда, ну, он может зайти там в жилое помещение, когда вот есть реальная угроза, то есть он может... Такими действиями предотвратить угрозу. Не просто там ходить по всем сейчас квартирам и просто так. То есть, когда есть реальная угроза жизнью, здоровья людей, использовать с служебной целью средства связи, транспортные средства, которые принадлежат лицам по их согласию. То есть без согласия, не может. Вот. Вы можете предоставлять, если есть у вас такое желание. Вот, для того, чтобы они преследовали, опять же, для задержания лиц, которые подозреваются в совершении преступления, или для доставки в, в медицинские учреждения лиц, которым нужна медицинская помощь. Вот. От, ну и могут за, применять силу, вот, в соответствии с законодательством. О применении оружия, да, я уже э, рассказывал э, про территориальную оборону. Как они могут применять оружие свое или то, которое им выдали? Вот. В видео я добавлю ссылку на это про на оборону. Вот что еще можно сказать? То э, лицам, которые не привлечены к осуществлению мероприятий по обеспечению соблюдения особенного режима, отказываются в предоставлении пропуска, если есть информация о том, что лицо э, имеет э, отношение к совершению уголовного или административного правонарушения. то такое лицо еще и задерживается и доставляется, опять же, к органам национальной полиции. Если гражданин Украины не предъявил документ, который достоверяет личность о, и подтверждает гражданство Украины, не предъявляет э, гражданин другой страны или лицо без гражданства паспортный документ который подтверждает э, или другого документа который подтверждает законность пребывания на территории Украины вот или невозможность э, сформулировать причины необходимости пребывания на территории где установлен особенный режим ну вот например еду сегодня меня останавливают куда едете да допустим я в принципе могу сказать какое ваше дело да ну формально тут напрашивается вывод о том, что вы как бы не можете сформулировать причину необходимости пребывания на территории, где установлен особенный режим. То есть поэтому я еду туда-то, туда-то, да. Понятно, что я могу там по ходу еще куда-то заехать, но сам факт, что, ну, так написано, что якобы я должен это. Важный момент, то, что я просил, именно с, до конца досмотреть. Так вот, Мероприятия относительно контроля въезда и выезда на блокпостах включают проверку документов, проверку документов, необходимых для перевозки бага, ну, груза, на транспортное средство, дорожного листа, осмотр, задержание. этого на блокпостах. А за, за границами блокпостов это выявление нарушения установленного перемещения лиц, транспортных средств, то есть это вот как раз э, то, о чем мы говорили, да, что если запрещен, запрещен, запрещено перемещение без разрешения военного комиссара, то могут на этих э, блокпостах или за их, его границей выявлять нарушения и, естественно, ну вот такие вот последствия могут быть, да в виде административного наказания, в виде штрафа да, там, под 510 гривен за нарушение правил военного учета. Пункт 21 говорит нам о том, что во время осуществления мероприятий с ограничением свободы передвижения граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств, не могут быть ограничены права и свободы и гражданина, предусмотрены частью 2 статьи 64 Конституции Украины. Ну тут оно не ограничивается, потому что это 33 статья, там она не, не попадает в эту статью 64 Конституции. И самое главное, это должны быть соблюдены требования статей 12 и 13 Закона Украины о свободе передвижения и свободном выбор места проживания в Украине. А если мы откроем эти статьи и почитаем, о чем там они вообще. То есть, первое, да, допустим, давайте определим, что такое вообще свобода передвижения. То, что я вам говорил, Конституция, да, это у нас там э, свобода передвижения, потом свободный выбор места проживания и право в любой момент покинуть территорию Украины. Так вот. Э, Свобода передвижения это право гражданина Украины, ну и иностранца или лица без гражданства, которые на законных основаниях пребывают в Украине, свободно и беспрепятственно, по своему желанию перемещаться по территории Украины в любом направлении, в любой способ, в любое время, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом. А читали мы закон, да, статью восьмую часть первую я пункты приводил 6 7 10 о правом режиме военного положения что есть исключение вот порядок мы только что прочитали исключение это но самое главное что опять же в этом вот если мы откроем статью 12 до да, ограничения свободы передвижения то свобода передвижения в соответствии с этим законом может быть ограничено при... э... на территориях на которых введен военный или через военное и чрезвычайное положение относительно кого свободно передвижение ограни... ограничивается относительно я не буду всех э... перечислять но э... тут э... Указывается, что относительно лиц, которые призваны на действительную ну, строковую, строевую, срочную службу сбройных сил и, что касается э, других случаев, эта свобода передвижения может быть ограничена и в других случаях, предусмотренных законом мы опять же возвращаемся к, к закону о военном о режиме военного положения и э, видим, что ну получается соответствует, то есть э, могут устанавливаться отдельные порядки, могут запрещаться и вот э, статья 13 ограничение свободного выбора места проживания Опять же, где они применяются? Это там, на территориях, относительно которых введен военный или чрезвычайный, военное и чрезвычайное положение. И кому, для, для, кого, для кого это касается, свободное место переживания ограничивается относительно. Ну, тут э, про военных э, ничего нет, поэтому вот как-то так то есть ограничивается опять же, свобода передвижения а если ограничена свобода передвижения то вы логично не можете без свободы передвижения поменять место жительства ну в пределах, допустим там территории территориально, да там ну допустим, это район города то есть тут вы можете передвигаться ну поменять место жительства вы уже не сможете на другую из Киева переехать во Львов, опять же без вот этого разрешения. Поэтому... Ну вот как-то так. Так, посмотрю, есть ли вопросы. В этот раз что-то затянулось, видео слишком длинное. Я все же не понял, является ли законным препятствие ДПСУ в пересечении границы. Если это распоряжение, а не закон. Ну вот видите, это хороший вопрос. И я все-таки склоняюсь к тому мнению, что оно незаконное. почему потому что вот мы сейчас почитали закон вот э и почитали их э ну таким рас распоряжением э они не могут устанавливать права и обязанности для людей для граждан это касается э их допустим там службу служебных лиц поэтому ну вот так, так они и работают. Должно быть хоть, как минимум было бы постановление. Вот. Но если мы берем законодательство и применяем его относительно военно обязанных, то тут ну, людей, которые состоят на военном учете, тут туда оно действует. И тут оно законно. Потому что военно обязанным без разрешения нельзя покидать э, место своего жительства, менять. То есть это тут однозначно. Ну вот имеет ли право это проверять э -э ну, сотрудник э -э этой э службы погранслужбы? Ну, у них таких полномочий я не нашел. Вот есть э закон о, о при пограничном контроле, есть правила пересечения границы. Там кроме паспорта ну, нет такого, что я должен показывать им свои какие-то военные документы. Нет тут, не нашел я, я искал, я смотрел. Я хочу запрос сделать, на основании чего они это делают. Потому что, ну, вот, не одинаковое такое применение, к одним, и одним можно, другим нельзя. То есть, это ж так не работает, право. Если мы читаем, вот, смотрим, что написано, то должно быть так. Но я думаю, что если есть огромное желание, то можно пробовать выезжать и получать эти разрешения у военных комиссариатов. Получается, наша ситуация возвела этих ну, госслужащих военных да, в ранг, в высший ранг, то есть без их разрешения уже. Да. Ну, а военно-лечебные комиссии, врачебно военно-врачебные комиссии собрать, пройти, это, ну, это 7 кругового я просто, я даже, я даже себе не представляю, что нужно для того, чтобы пройти это все с условием того, что, ну, люди в основном-то едут не самостоятельно, а вот с детьми, а сегодня мне один человек, в комментариях человек пишет, он с тремя детьми, мужчина, да, муж с женой, трое детей у них, в поезд даже эвакуационный не пускают, типа наперед он там думает, что он будет покидать там территорию Украины, ну я не знаю почему, потому что якобы мужчина, так трое детей, за ними просто даже уследить в такой суете, вдвоем, и ну, попробуй. А он просто, он стоит, все, он вооруженный, тероборона или военный, не знаю, ну, вооруженный человек, говорит, нет, и все, до свидания, жена с детьми может, а ты... А что он тут? По той информации, которая у меня, военные, военных ну не набора, так как, ну, вот сейчас прийти в военкомат сказать, забирайте меня, я хочу на службу, скажут, давай, иди, до свидания. Терриоборона, очередь, 300% набрали. То есть, люди заключают договора, там контракты, но непосредственного применения не находят. То есть, как в резерве. Что мешает человеку, допустим, вывести семью, устроить ее там и вернуться назад? Не знаю, тем более они же там все за границей тоже ж будут где-то на каком-то учете, как беженцы, как не беженцы. То есть, ну, честно говоря, много вопросов возникает. Поэтому сижу, разбираюсь. Вот. Так, пожалуйста, задавайте вопросы, потому что вопросы помогают ну, делать эти видео полезные, полезные. И просьба, даже вот, ну, вот 36 минут. Ну это много, я понимаю, я стараюсь там минут 10-15, но ну, не получается. Не получается, потому что хочется, во-первых, э, объяснить, не просто, знаете, как можно снимать ролик, там просто про одно ключевое слово, там, блокпост, все, там, за 5 минут рассказал про, про блокпост и все. Но оно же все в комплексе, и почти, э, если ни в одном видео это все объяснять, то потеряется суть. Я и так, тут сейчас еще три порядка, я о них уже не буду говорить. Поэтому, если вы будете просто на фоне там включать это видео, чтобы досматривали, ну, потому что я смотрю там 4 э, минуты смотрят в среднем, 5 минут, э, я стараюсь сокращать максимально коротко, вот. ну, мне так на подготовку надо будет тогда больше времени, э, чтобы я, ну, и опять же, я буду через то, что я, допустим, сам понимаю, я буду что-то говорить, что-то не говорить, не получается, я пробовал делать короче, короче видео пока не выходит какие-то точечные маленькие моменты да буду пробовать но так глобально объяснить откуда оно и как оно идет нет то есть единственное опять же со что я зацепился это почему это э, прикордонная служба дэш прикордонная служба э, не выпускает это согласно этого плана. Вот как у нас был во время карантина коммуникационный план, да? Так тут сейчас план относительно обеспечения, запроваджения, забеспечения заходов здесь действием правого режима военного стану в Украине. И затверженный он распоряджением Кабинета Министров Украины от 24 люта 2022 года, номер 181 р Посылание на него я додам до этого видео. Всем бажаю хорошего здоровья, держитесь, будет мир, спокой, там, где вы живете, кто выехал, вернется. Жодного я не засуджую, кто там має намір выехать, или как-то там выехал, это выбор каждого. Кто-то это делает, кто-то это, я не вправі засуджувати, поэтому... Кто хочет, пускай выезжает. Кто может, пожалуйста. Кто хочет воевать и кто может, пожалуйста. Кто хочет тероборону, пожалуйста. Кто хочет волонтерам да сейчас возможностей быть полезным очень много. Поэтому я вот пока на том месте, где я себя вижу, буду выполнять свою функцию, пока есть у меня такая возможность. Нужно будет стать военным там или еще что-то сделать. Пожалуйста, буду это делать. Ну, пока так. Всего доброго, спасибо тем, кто смотрит, ставит лайки, комментирует, а тем, кто делится, вообще цены нет.